А я как раз трубу подпираю. Интересный момент. Да. Это супер ответственный момент. А я сегодня ночью думал, думаю, блин, какую трубу подпирать. А вот так вот. При помощи тех же самых кирпичей и той же самой глины. Потом а надо будет дать паузу, чтобы он снова немного спитался. Ладно. Затвердл. А вот нафиг у меня Лариса проела все на воде. Задвижка. Задвижка на второй этаж. Уже готова. Задвижка готова. Не понял. А Ну так.